Еще же это такое тотальное изменение своего возраста или... Гениальное изменение общего состояния. Я считаю, и это мое убеждение внутреннее, а также может быть в очень хорошем состоянии сознания. Человек может быть активным, человек может быть веселым, у человека может быть великолепное физическое тело, у человека может быть великолепная эндокринная система, несмотря даже на перенесенный заболевание. который называется у нас молодила, это тибетский рецепт восстановления физического тела от старения.